Так, ребят, всем привет. Я создал сообщество ВКонтакте под названием Wild Drift Wiki by Swank. Здесь я, ребят, хочу развить наше комьюнити, комьюнити Дрифта таким образом, чтобы пользовались подходящей рекламой, информацией и всем-всем-всем. Опять же, ссылки добавлены на практически всех стримеров. Это те, кто не знает, э, стримеры, ютуберы, те, кто занимается каким-либо контентом. Тот, кто еще не добавлен, тем писать нужно, конечно же, ко мне в личку э, со своим каналом для рассмотрения, действительно ли, э, подойдет ли канал данный, допустим, для полезности нашего сообщества. Моя цель и идея в том, чтобы создать сообщество. Тут стримеры на этом, в этой группе смогут вылаживать принцип гайдов, каких-то видео полезных, обновлений, все остальное. То есть это будет информационный вики-гайд, там где человек может зайти, использоваться, допустим, поиском чего-либо и найти то, что ему необходимо. Я надеюсь, меня поддержат как и стримеры, и ютуберы, и твичеры, так и кто-либо другой особенно подписчики, потому что идея данного проекта заключается в том, чтобы мы были более дружными и, как говорится, профессионалами, как бы это хитро не звучало. В данный момент уже подключен, короче, Wild Drift, зайдут еще ребята по принципу Камкурта и всех остальных. Я надеюсь, вы поймете правильное назначение данного проекта и будете смотреть с радостью, предлагать какие-то идеи. И мы будем этим заниматься. Все ютуберы, которые есть уже по ссылкам здесь, они получат э, свой допуск к редактированию данного сайта. И смогут выставлять видео, редактировать все как полагается. Здесь мы сделаем все, как надо в русском сообществе. Я думаю... Надо будет переименовать, называть больше там Wild Drift, Wiki, RuCommunity. Я не знаю, как это сделать, наверное, будет это как-то так. Так что жду всех, не проходите мимо, залетайте. Мы все занимаемся одним единым, развиваем наше сообщество Wild Drift, русского комьюнити. Жду всех вас здесь в ВКонтакте.